И снова всем welcome, это снова я. Вот и пришел Новый год. А сегодня у нас 31 декабря в Японии. Я тут нашел такую неплохую тропинку, аллею, где можно прокатиться на велосипеде очень даже хорошо. И немного рассказать решил про то, как же приехать на учебу в Японию. Да, ни для кого не секрет, что с 1 апреля начинается учебный год в Японии. И поэтому многие начинают оформление документов уже сейчас. То есть, что же требуется для того, чтобы приехать в Японию? То есть, Ну, во-первых, нужен стартовый капитал. Стартовый капитал должен быть примерно на полгода жизни в Японии с учетом оплаты за учебу и за проживание. Итак, это примерно, на данный момент это в районе 1 миллиона йен. 1 миллион йен по текущему курсу 0.52, это где-то 520 тысяч рублей. Вот. То есть, если вы накопили данную сумму, то вы можете спокойно начать оформление документов для того, чтобы поехать в Японию на учебу, на изучение японского языка. Прежде чем это сделать, зайдите в интернет и посмотрите, какие школы есть в Японии, что требуется для оформления, какие документы. То есть там ксерокопии разные, то есть разные оформления. Application там и тому подобное. То есть, и начинаете их делать, то есть, со своей стороны. То есть, для, для, со стороны Японии, а, от, ну, как бы, требуется сертификат, этот, of eligibility, он называется по-английски. О, какая машина. То есть, сертификат of eligibility выдается школой. Школа будет являться вашим гарантом. Вот. Чтобы оформить этот сертификат, от вас требуется ксерокопия паспорта, справки, то есть две справки, то есть из банка о наличии денежных средств. Далее. От вас требуется заполненная форма на английском или японском языке, как вам будет угодно. Это application вот на этот вот, Certificate of Eligibility, Данный форму вы можете скачать в интернете. Далее. От вас требуется ну, фотография, естественно, 3 на 4 и а, конверт, а, марка там идет марка в районе 4000 йен она примерно стоит и и и и а, значит ну, помощь кого-либо со стороны Японии желательно ну то есть чтобы могли позвонить там отправить ему например там или ей на дом документы эти и чтобы он в свободное время сходил в школу взял оттуда Необходимые документы Взял также вот этот вот Документ О поступлении Что вы хотите туда поступить Заполнил его Для вас Вот, либо вы сами можете его заполнить Также со школой договориться Они вам по электронной почте вышлют этот экземпляр Ну, как бы Заявление вы его заполняете и также высылаете вместе со всем пакетом документов. То есть после того, как вы выслали этот весь пакет документов, этот человек, либо вы можете попросить человека, либо можете не просить никого, сделать, как, выслать напрямую школу, и школа уже сама пойдет и оформит данный документ посольства. У них есть специальный человек, который этим занимается. Так вот. Ну, конечно, еще третий вариант есть. Вы можете обратиться к услугам фирм, которые занимаются оформлением документов. Ну, такие как, например, Гакуру и тому подобное. То есть тут, в принципе, не только Гаку занимается этим, есть и другие фирмы. Ну, в принципе, я вот через нее оформлял. Через Гакуру проблем не было. Но ну, а вы сами смотрите и решайте, как вам удобнее будет. Так вот, после того, как вы выслали данные документы, на выдачу этого сертификата требуется 1-2 месяца. 1-2 месяца. То есть после того, как, вы, как школа получила сертификат на вас, она вам его высылает обратно. Либо она, либо кто-то, через кого вы делали, либо фирма. Вот она высылает для вас этот сертификат обратно. Вы с этим сертификатом, с заполненными также документами. Там идет, по-моему, еще документ «Причина должен быть». На английском языке надо написать. Далее. То есть причина, по которой вы хотите изучать японский язык, вы должны написать. Далее документ «Поддержки». Это должен заполнить один из ваших родителей. То есть и он также должен предоставить э, справки с вместо с, э, Как они называются, то палки уже забыл Но состояние счета Да, состояние счета там порядка э, то есть 14 тысяч долларов Примерно так должно быть но Я не знаю сейчас может конечно что-то поменялось Но вы можете сделать две справки по 7000 тоже прокатит, например, из разных банков. Не обязательно делать одну справку из ну одного банка. То есть вы можете взять деньги, например, сделать справку в одном банке, например, да, на 7000, потом снять все эти деньги или перевести в другой банк и сделать в этот же день справку в другом банке на, на эти же деньги. То есть вот вам небольшая такая хитрость, чтобы не копить как говорится всю сумму то есть 14 тысяч долларов это слишком большая сумма для россии я бы сказал вот поэтому есть вот такие хитрости то есть после того как вы это сделали далее там нужно еще по-моему заполнить один документ вот как раз ну то есть родитель заполняет на то что он ваш будет спонсором и в случае чего он будет вас поддерживать там и за вас все платить. Вот, далее, ну там как бы свидетельство о рождении, по-моему, там надо копию сделать. Потом обязательно сделать там копию диплома о высшем образовании, если бы она у вас есть. Вот. То есть потом, впоследствии, он вам пригодится, чтобы сделать перевод на японский язык, и вы можете после окончания обучения в японской школе языковой устроиться на работу э, с этим дипломом. То есть только сделать надо перевод на японский язык обязательно. Даже с русским языком. На русском языке, если у вас будет диплом или копия диплома, но японцы ни хрена не поймут. То есть, после того, как вы вот эти все документы собрали, заполнили, отсылайте их, точнее как отсылайте, едете с ними, грубо говоря, в Москву или там Хабаровск, или Владивосток, я не знаю, там, где вам ближе, и а, относите их в посольство, Посольству Японии. С, обязательно с оригиналом паспорта вашего Изогран. А, то есть все должно быть это самое при вас. То есть вы с этими документами идете в это посольство, отдаете все эти документы, если что не хватает, там, дозаполняете, платите все, все вот эти пошлины и тому подобное. И не забудьте обязательно дать сертификат of То есть это как бы обязательно. Вот. После того, как вы все эти документы сдали, вам, вам говорят, что примерно ожидайте месяц для получения визы то есть вы ожидаете месяц после того как вы значит, вам визу сделана вам звонят или там например пишут имейл как там договоритесь с ними то есть и приглашают вас уже в посольство для того чтобы вы забрали свой, свою визу вот. соответственно а еще что чуть не забыл а, у вас обязательно должен быть уже куплен билет на самолет то есть перед тем как ехать в посольство вы должны будете купить себе билет на самолет ну с запасом примерно месяца или два чтобы а, пока делается виза там прошел месяц там полтора там к примеру и у вас только будет там билет вот через это время а, чтобы не получилось так, что вы купили билет, там, ну, через две недели вам вылетать, а виза у вас еще не готова, и в итоге вам придется менять этот билет. Ну, в общем, а билет обязателен в одну сторону, конечно. Две стороны не обязательно брать билет. Две стороны, по-моему, обязательно только в случае, если вы оформляете короткосрочную программу, там, на три месяца, например, там, или там на месяц, там требуется билет обратный. Вот это так же, как по туристической визе, в принципе. Так вот, в принципе, такие вот правила. И все. После этого, когда вы едете приезжаете в Москву, там или в Хабаровск, или в Владивосток, забираете свою визу, берете все это, как говорится, вместе. Ваш паспорт, визу там, какие-либо... Копии, серокопии делайте, свидетельство о рождении, обязательно оригинал, диплом желательно с собой взять, обязательно с собой взять паспорт российский, паспорт из-за Гран и права, если они у вас имеются. А если нет, то не брать. Соответственно. Ну, в принципе, и все. Все, что требуется для оформления документов и для того чтобы приехать в Японию естественно в Японии не холодно и я бы не сказал что нужно брать с собой шубу там шапки там какие-то варежки и тому подобное особенно в апреле в апреле уже тепло будет вовсю и можете не брать с собой много одежды вот насколько я помню в аэрофлоте ограничение 23 килограмма на один чемодан плюс ручная гладь до 10 килограмм поэтому в принципе этого должно хватить для того чтобы вести необходимые вещи Там, грубо говоря берите на лето и такую на среднюю осень вещи этого вам хватит ну вот в принципе и все а что касается школ но, в принципе, в принципе, особой разницы не будет, где вы будете из ну, изучать японский язык. У каждой школы есть свои плюсы минусы, и минусы, у каждой школы есть свои, как говорится, эм, как сказать, бонусы э, для тех, кто учится. Там какие-то программы, какие-то экскурсии куда-либо там. Далее там оплата, например, в некоторых школах, возможно, оплата по... Месячно, ну там можно, например, договориться, если у вас проблемы с деньгами, вы приезжаете, вот, э, например, на первые полгода вы изучаете японский язык, параллельно ищете себе подработку, например, через 2-3 месяца вы нашли подработку, после этого вы э, начинаете подрабатывать и подкапливать деньги уже для следующего оплаты за обучение, э, например, за следующие полгода. То есть, то после того, как вы подкопили эти денежки, заплатили в следующий полгода. Но если вы не подкопили, и вам не хватает. Вы можете договориться с ними, чтобы в рассрочку там платить. В школы все понимают, что вы студент и тому подобное. То есть не обязательно там обращаться, скажем так, к вашему гаранту, к родителям и тому подобное, чтобы вас, за вас там платили. Вы можете сами все оплатить прекрасно. То есть, вот так вот. Что еще, что еще? Что там, что есть интересного такого? Ну, в принципе, вот и все, как бы, да. Основные моменты я рассказал. Вот, никаких других вещей, как говорится, таких вот нюансов-то и не должно быть. Вот. Единственное, конечно, возникают вопросы иногда у некоторых э, студентов, когда они подают документы в посольство, там э, с ними хотят побеседовать работники посольства, работники японского посольства. То есть там позадавать вопросы, там что то да, как. То есть, ну, это ничего страшного, не, не думайте, что как бы они хотят что-то там вас на допрос вызвать или что-то там допытаться или что-то еще. Просто у них бывает, возникают какие-то там во время проверок определенные, скажем так, вопросы под, ну, к вашим документам. И чтобы разобраться, они могут вас вызвать в Москву, в посольство или там, ну, в любое посольство, куда вы подавали, то есть вас вызвать и спросить что да как, почему это так, а это не так, например. Ну, то есть, очень страшно так вот в принципе вот и все если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайки Ну а если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях ну, а с вами был дэн до связи